канал рыбохвост сейчас мы приехали на точку сейчас будем закидывать снасти Подсак? нет карасевич наверно Леска, карасик или сазанчик, карасик, нет сазан, карасик. давай сюда, стой, карась, так. так, чуть, вот, во! Вот такого резать не будем. вот. С полки лошечки. Блин, такой желтенький, прикольный, толстый. Зацеп, да? Я уже встану почти. Да куда ты там? Кто такой? <свят> а? <свят> Окунь, да. Фига себе, один крючок полностью захватил, второй хотел захватить. Не понимаю, почему это самое на блесну не берет. Вообще не хочет. Блин, я почему-то так и подумал. Да елки-палки. А? Да, да, да. Ты иди сюда уже, глянь. Та да ел... <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Ну что там? Хорошок? Угу. Пойдет. Не понял. Ты посмотри, как я пойду. Второй раз ты чем Я заметил. Ты что-то хитришь. Я в пылу захожу. Помимо того... Так, фокус может не удастся. Объясняем, как это делается. Для тех живодеров, которые режут голову черепашкам. Отцеп. Отцеп. Держите за леску. Черепашки тоже кусаются. Смотрим, куда они уходят. Таким макаром, чуть-чуть не получилось. Вот так вот Вы не думайте, что там что-то хрустит У нее этот такой червяк Хрустящий зацепил. Карась. <звук> Нифига, ну тут тоже наверняка, конечно. Обозлился, вижу. Блин, куда-то завела. И все, и оторвалась. А, нет, еще, походу, не оторвалась. Какого-то малыша поймал я. А! Вот, карася. Это хорошо, что он клюнул. Я уже хотел ее вытащить. Чуть-чуть поменять тактику. Без технопланктона закинуть. Потому что я смотрю, что -то толстолоб не хочет ловиться. Ну а карась, рыба хорошая. Вообще, либо нормальный, либо зацеп. Сейчас нога больше на зацеп похоже. полосились, ничего нету там. Жмых, вот он. Не понял, а что за леска это? Моя. А это самое как? Она ж натянутая, вот она. Вы, а не там. Нет, это моя. Пускай, а я вижу, пускай. Пускай. где он, наверное, он этот спин клюнул. Хотя нет. Я уже думал, стопудовое муж. Okay. Ну. Опа! Но никто что полетели. Кого? Карась ни хрена все он мне это самое Адреналина добавил Ну я думал, что спиннинг вырвет А, ну в принципе, глянь Нет, карась Ну да Килошки не будет, но почти Так, я походу, я всю леску собрал, вообще красавчик Опа! Ну ладно, иди, беги гуляй. вообще пошел угу. почти сом Почти сом. Uh -huh. Да. Убежал. Uh -huh. Вот так Ну как, время к обеду, он пообедал, вот и потяжелее. Так, походу удочки можно сматывать. Да. Вообще не хочется. Карасик, что-то он уменьшается. Большой, большой, потом меньше, меньше, меньше. Вот он, наш результат с 7 вечера до 9 утра. Обновили новый садок. Ох, брызги-брызгами какие! пойдем наверх так в воду что тут выливать или что да, да я ведро притащил если что вдруг так эта штука вот такой вот ох ты ох там глаза брызги Один сазан, один толстолоб. А сколько? Штуки четыре, наверное, да? Судачок, который, к сожалению, не выжил. И все остальное. Все остальное. Хорошенькие караси. Как-то так, рыбалочка. Фотография. Да. Надо же это самое. Фотографию хотя бы одну сделать. <реклама> Нормально. Вот так вот по 500 по 600 и по 700 грамм карась окон больше ладошки так ну все не все вытросло по а вон еще вон побег из курятника хорошенький карасик решил думать какая-то резинка на карасе, кольцо какое-то Василич, не с этого так, ну ладно, хватит снимать. Подписывайтесь на канал, смотрите наши видео.